Итак, всем привет! Всех приветствую. А, обещал в конце прошлой серии уже добежать до Сидоровича. Вот. Давай посмотрим, где у нас выход. Так, подожди-ка, музыка, музыка, музыка. Ну, старая проблема наша, всем известно. Давай. Нужно до завершить уже эту игру. Так. Но явно мне не сюда заброшенный госпиталь хотя подожди это типа заброшенный госпиталь нет это радар получается а где заброшенный госпиталь вот сама локация лиманск но же по идее этот заброшенный госпиталь должен быть это еще вроде сталтера. это чистое небо по моему так Ха. почему переход именно сюда я немного просто не понимаю, это просто немного нелогично. Ну давай, слушай, я не знаю, ну на ЧС, наверное, как вот шли мы с тобою. Попробуем как-то, ну, логично, то есть выйти, а то там куда-то, типа, пойди наверх, попадешь на низ, там, что-то вообще, ну, то очень странное. На радаре, она где-то там вообще справа. Не понимаю пока что. Ну пробежимся, да, вот там тему отходили. Я не знаю, тут мне сейчас ждать толпу монолитовцев не ждать? Звуки странные, э, страшные. Так, так, ну смотри, мы попали сюда и сейчас нам по, по сути, наверное, по этой вот дороге вот сюда обходишь и, короче, уходишь на затон. Давай. А чё мне там за перевес? Чё я там тащу с собой? Ну, винтовочку тащу. Эту, поцешечку. Давай я а то сейчас какая-то химера выскочит, блин, как. У нас были уже такие сюрпризы. Добежим до Сидоровича. Смотрим, что скажет он чего блять ни себе можно время узнать нажав на часы ебать темно пест его вознесло прям этого псевдопса Что, он тут забыл непонятно так я же сейчас на трассе мега никой не обитает <клес> ну, вроде похоже на то что не обитает то были у нас тут вот кое-какие проблемки Помните, как прорывались, там еще псевдогигант был. Так, больше похавать ничего нету. Ай, попью хотя бы, его. энергетика. У -у -у -у. Где же у нас вроде располагались эти, чисто небовцы, да? Когда-то. забор мне не помешает никакой не, не? По идея не должен и вот мы сейчас короче смотри прямиком выходим ну, понятное дело что здесь ничего нету решил вот так начать и проверить Ля, ля, ля, ля. Смотри, кто там ходит. Ну? Давай, давай, на папку. Давай, малышка. дополнительно за все мои страдания с тобой О. подгрузились все как надо подожди давай <coughs> давай музычку скажу уберу так так так так ты суши ну наверное надо куда к этим и и, короче, услугами проводника пользоваться. Ну, типа так, быстрее, что ли. Короче, я, наверное, все это вырежу дело, как я тут бегаю, там, возможно. Я еще пока не определился. Чтобы сделать чуть более интересно. Короче, давайте <смех> встретимся уже в следующем кадре. А, ну что, продолжаем? Вот я почти добежал. тут наверное можно и хапки затариться так подождите ну что я не сделал это я вот сука, я... не сделал тише ну слушай сейчас я покушаем побежим до сида я не знаю но не побежим а это водниками будем пользоваться Ной, на дверь прям привет, в лицо. Привет. здорово Слушай, мне на все такое с не работает. Да чё? да чё ты, чё ты, да не чё ты. Давай прикупить. А держи тут таек, блин. Я его как временное решение подбирал И он в принципе уже не интересен, если я добрался до. До вас, скажем так. Все, денежек немного есть. Это вот все на переходы. Давай хавки я у тебя просто куплю. А, так, хавка, хавка, хавка, хавка, хавка, хавка. Давай чуть аптек. Минтик э, и хавку. О, мрешечка пошла. Хорошо. Все. Так, купить. А то мне после своих этих медицинских... Э, даже он так... Все, наконец-то он, блядь, наелся. Давай, давай, не задерживай. А не задерживай, где тот проводник сидит? Он обогатил близнецы. Подожди, кто тут проводник, блядь? Ты проводник? Где-то что тут, блядь, стоял? Или ты? Нет. Ну что-то договора года просто, до хрена. Ты проводник. Ты проводник. Ну привет. Бывай, говорю. Ну ты тогда, скорее всего. А, так. Крайная окрестность Юпитера. Подожди, а куда мне надо окрестность Юпитера? Нет. Как у нас Толока называется? Крестности Юпитера, да. Крестности Юпитера. Ну давай. Вот хай на Припяти, Припять. Припять. Крестности Юпитера. То есть, ну вот назад, по сути, идти. Ну, окрестности Юпитера. Твои маршруты, так, окей. Окрестности Юпитера. Чудо какое-то не иначе, блин. Чего нас не вел, непонятно. Чего типа он такой, братан, да ты чё сейчас ночь? Я тут хочу отдохнуть. Я там уже троих провел. Такой. Ебать. Пока кнопку не нажал, но он не сработало. Странно, что сообщение оно не вывело. Так, кто здесь? Э -э, кто здесь тот чувак ответственный, который водит привет, на другие локации? Привет, брат. Привет, привет. Подожди, слушай, опять музыка гремит. Давай, вот так вот. Ты кто? Катю, тебя марш маршруты. Скадовск, Желез, припяти, Росток. Ну, наверное, на Росток. Желез, Росток. Подожди, ну, наверное, да, скорее на Росток он уводит, да. То есть, надо, скорее всего, на Росток. Это Росток Радар. Ой, нахрен Гродар, блин, ты что, дядя? Центр припяти. Блять, а где-то Росток, подожди, я забыл уже. Лиманск, город, бар. По-моему, Гростор. Нет, янтарь, это я синтер перепутал. Где-то вон или ниже, вот тут вот где-то копром. Валка, темная долина. Сейчас, наверное, истинные стал Что это, блядь? Залока. Дворец культуры, блять. Детский сад. Что за детский сад, блять? Росток. Ну слушай, хрен с тобой пошли на росток. Мне кажется, это то место, куда нам надо. Сейчас вот такой. А, ну точно, это же как сток. О, браво. Че у вас там интересного происходит? С тем воюете? Дайте мне побоевать. А, Дайте, кем Всех убили? Мне ничего не оставили? Как вы могли? Вольно. ну Ну, развольно, раз отработали. А с тем воевали. Зомбями? Ч ты мне там, блядь, своим колоком тыщешь? Я тут, блять, хозяин, я лучше я свернулся, понимаешь ли. Давайте мне в ноги кланитесь. одну беру Так, ну проводник. Лучше, а давай-ка я на Лену забегу. Слушай, да ты Привет, там кого-то искал? Работа. А, иди ты нахрен, короче. Привет, брат. Здорово. Есть ли меня противник? Слушай, а у нас, оказывается, есть что еще и поделать. Давай я, короче, иванусь Есть противник. В финал тебе предстоит бой со сталтером мастером Да, он один, но, но он в и с хорошим оружием. Ну, короче, сейчас посмотрим. За в бою против... Станем чемпионом арены. Так, так. Может? Может? Очередной... Братан, я, я с честь вернулся. Не важно, Главное, как... Это точно. Мне там такие, блять, вещи пришло приходилось отрабатывать, блять, каждую серию, не знаю. зимит КПК. А, так, подожди, не, взять его можно в слот? Спасибо. Блин, сейчас еще раскидывать. Блять, водяга хлопнул. Ну, это за победу, как говорится. Так, это вставил. Так, ну все, заебись. И же ничего не лежит сейчас, ничего не лежит. Сейв. А, ХП, ХП половина. Давай хельнусь. Бабки мои, где? Гони. Десятка. Ты дошел до финала, опасаясь последняя последней схватке. Смертельный бой в этом бою за себя. Помимо тебя, схватки схватке принимают участие еще четыре сталкера, все мастера, все заслили. Так, теперь все будет честно, у тебя будет точно такое же снаряжение. Никаких аптечек и бинтов готов. Докажи, что ты лучше. Пошел. Давай, подожди, я не знаю, сохранить. Так вот. Окей. Есть несколько... Про... А вопросов, господи, противников показалось. что мне казалось, что финал И это уже... 5... Блять! Что за на... прицел, блять? Что это за дресня, блядь? Тут бедра придется что ли, работать? Так, минус один, окей. Но они, по идее, каждый против дура должен быть. Господи, вы тут дресню стреляет, блядь. меня течет же ничего нету ну ты можешь бежать В там ебучим их зачем альфа так ладно еще минус один братан мы тут-то не с таким блядь, справлялись так что ты не ссы Блять, почему они все против меня, блядь? Ну, в смысле. В условиях что там было написано, что, типа. Они вообще, в принципе, должны быть и против друг друга. А такое чувство, что они объединились тут, блядь, против меня одного. Давай, последний ты где? Ты живой там, блядь, не живой? жила, че не жила Что-то было нахер этот так зафигу Не знаю, что у меня там патронов Ай, блядь, слушай, слушай когда я буду... Я же тебе хвотечку но это нечестный бой был, блядь, они все против меня были. Блин, опять это... Давай, надевай там свои титановые сетки. Всё, сколько дашь? Опять десятку. Так, ну у него только мутанты остались, это... Я не знаю, там неинтересно на самом деле. Даже не знаю, хочу ли это проходить вместе мутантами. Наверное, скорее всего, не хочу. Уж извините. Ну, привет. Давай, мужик, чего храняешь? Просто комнату стоишь, что тебя поставили сюда. Ну, давай в угол. Э, Блять, какой угол? Давай в угол. Ну, мужик, это в угол своим стоит, а мы, короче, пойдем в баг, мы еще проводника и пойдем, короче, дальше. Тут посражались, чуть-чуть шона, добавили в серию. Да-да-да, да, да, да, Вот так шончик был у нас. Иди, таких, ты, у искуешь, Давай, энергии этик. Привет, брат. Ты проводник. А, чтобы ты отвел меня накордон. О, накордон. Все. Ребята, мы добрались. Так, ну чё, посмотрим, сколько нам тут сейчас сидорищ отвалит за все это дело, блин. Давай звук. Сразу подключу немного. Фонарик, чтобы вам тут? Фонарик. Мистер Фонарик. Мистер Фонарик я не надевал. После арены. Где он? Давай, мистер Фонарик. И вам ПНВшку. Не, ПНВшка. Так, подожди, мне же сюда, да? Блять, а помните, как я тут с чабанами в первой серии страдал? Ух, там с премьером. Такой по ним там пил, пил, пил. А они ни хрена не дохли. Вс ну, ⁇ сейчас я такой ну, серьезный пацан. С Гауской, за Грозой этой. С. пацаны расходятся, причем такой хуяк, хуяк второго. Они даже мне слова не сказали. Повернулся на них, они, блин. Ну ладно, там просто уходил в сторону. Вести. Теперь ты тут за главным смотри, какая волына есть. Ну, и что теперь? Да ничего? А ты сразу это? Ну. Девушка крошевидная, но. Ладно. <кхм> Она просто хотела, чтобы я ей так немного спинку помял. Ну что, Сидорич? Снайди там ему дверь. Хуяк там, на. Сталкер. Ебнулся. Так. Ну здорово, Сидорич. Вернулся я. Это-то я вижу, только я не вижу стрелка, ты его хоть нашел. Обижаешь, старик, обижаешь. Не то, что нашел, даже побывал в его группе. Короче, выяснил, что исполнитель желаний вполне реален. Не только это одна большая ловушка хреновая. Это приманивай сталтера, после чего промывают те мозги. но ну, а там либо группировку Зиловскую, либо фанатики. Труповозку Зиловскую, либо фанатики. Если б э, не видел все воочию, то точно бы пальцем у виска покрутил, да поспал у доктора, да послал к доктору. Даже не знаю, как я теперь по ночам спать буду, ближайшие несколько дней точно глаз не сомкну. Понятно, я бы сейчас покрутил пальцем, да вышел у тебя из бункера, если б не знал, что в зоне не такое возможно. Собственно, теперь понятно, почему кроме распространения зоны никаких внезапных богачей или царей на земле так и не... Получилось. Теперь будет гораздо проще выбивать иллюзовную дури из новичков, когда у тебя есть доказательства. Ага. Нафига До какой секретная информация, Короче, вот тебе флешка. Аж несколько чертовых гигабайт. Вот, держи. А, 45 тысяч. Вот оценка моих всех страданий. Там, блядь, по-моему, должно быть хрен знает 4 миллиона 500 тысяч минимум. Тебе удалось завершить то, что начал стрелок пару лет назад. Плюс миф об исполнителе желания на развеян. Нес мне копеечку. хихи, За выполнение задания и бонус задания заработал. Чищу религиозность стало. Все проповедники какие-то левые звучат, да и стал третать что, блин, происходит. Ох, Сидрич, Сидрич. Держи тебе, самого чеса нес. Входу оттуда. вот, артефакт. Волод изумруд, короче, мне выдали, смотри какой. Вот это можешь собрать. Все, ребята, короче, модификация пройдена, что могу сказать? Что могу тебе сказать, Сидович? Было интересно, но, скажем так, некоторые аспекты модификации, типа вот детектора аномалии, он, который ни хрена не работает. То есть он заходит в аномалию, там, может, сколько аномалии обижали, он просто не видит ее. Никаких артефактов в аномалиях. Что еще могу сказать? Это, блядь, надоели вы звуки, блин. Постоянно надо было сюда выходить, блин. И громкость музыки вот эту вот выкручивать гребаную тоже как-то надоело мне. Вот. Ну, в а целом, модификация. Прикольная, играбельная. Вот. В принципе, можете себе скачать, поиграть. Если вы не стримеры, эту. <клево> Ролики, короче, на YouTube не записывайте. Вам не надо будет постоянно с этой хренью ебаться. Если вам не особо интересен сталкер, как чисто побегать в поиск артефактов, а именно там постреляться, не знаю, квесты попроходить, то, пожалуйста, модификация для вас. Все, на этом я заканчиваю. Вот, а с вами был Зазеппо. Лайк, подписка, он сидрич там уже почти спит, смотрите. Все, всем пока.